Здравствуйте, с вами Александр, я нахожусь в поселке Космонимьяновск. Косма, как у нас называется. Поскольку часто по радио услышал рекламу, что здесь что-то строят и продают, решил вам показать, что такое Косма. Я ни к чему не призываю. Я просто показываю факты. Вот это мы объехали. Я объехал поселок Косминьянска. Справа там много строится домов всяких. В принципе, выглядят они довольно-таки неплохо. Но вот это вот как было здесь 30 лет назад, вот так вот. Вот так оно до сих пор и осталось. Тротуаров нету. Нету никаких тротуаров. Вот как вот люди живут. У немцев тоже тротуаров не было, что ли? слева немецкие дома это центральная улица поселка этого и на ней нет тротуаров окружают леса есть два озера природа, конечно классная тут добираться до города в принципе тоже нормально примерно то же самое что с полтройона ехать может быть даже и быстрее находится завод Автотор, который мобили производит. порядок навести и сделать тротуары Жители космы пишите в комментариях что у вас здесь хорошего есть и плохого сейчас микрорайон уже современных как современных советских домов езжаю много двор В каждом доме у нас в Калининграде по пивному магазину. Как они только не называются. Да, пивной рай там, и, и просто такие придуманы названия, что неужели столько людей покупают разливное пиво? Дальше уже леса идут, космо окружают леса. Конечно хорошо так живешь, пошел в лес погулял, но все равно достаточно такое место, не очень веселое, потому что как-то все-таки, ну, сами видите, я не знаю, может кому-то нравится, кто-то считает, что это нормально. Как у вас в ваших городах? Наверное, все вот эти вот микрорайоны, они, наверное, в каждом городе одинаковые с ямами, с такими. В Калининграде проблемы с дворами. Если улицы города более-менее нормальные, то дворы они вот ну, обычно вот такие вот удобен да? <звук> я сейчас отсюда выйду еду по частному сектору, по домов, которые еще немецкие. Как отсюда выехать? Карелию, их пятиэтажки, дворы такие здоровые, и сосны. Все, я, я по-моему заблудился. можно в лес выехать и жители этого района поселка можно сказать что это Калининградцы, но они могут вот спокойненько отправиться в лес Да, идет эта дорога. Опять до этого поселка. Проеду, проеду по частному сектору. И все. И на этом будет уже картина ясная, что собой представляет этот поселок. Видите? Автоторг. Машины, я не знаю, как они сейчас машины делают. Раньше БМВ собирали, там Kia. Такие дома, но есть такие трещовые. Представление о поселке уже у вас сложилось, какой он этот поселок. И если вы задумываетесь переезжать в наш город, вы можете понимать, хотите вы, например, покупать здесь для него или не хотите. плюс, конечно, здесь это природа, природа, озера, это да, а здесь, конечно, хорошо. Ну, остальное сами видите. Всем пока. С вами был Александр.